Двигаясь по крайней правой полосе, вы должны быть готовы к тому, что вам придется объезжать стоящий у тротуара транспорт. При объезде вы должны включить указатели поворота налево и уступить дорогу машинам, движущимся по соседней полосе. Если по дороге движется поток транспорта, то прежде чем объезжать препятствия, вам следует снизить скорость движения, а в некоторых случаях и полностью остановиться. Приступать к объезду можно лишь после того, как вы убедитесь в отсутствии машин на соседней полосе. При объезде машин боковой интервал должен быть не менее расстояния открытой двери. При движении по второй полосе объезжать вам уже никого не придется. Остается только удерживать автомобиль посередине полосы и регулировать скорость движения. Вы можете оказаться на крайней левой полосе при обгоне, при подготовке к повороту налево или развороту, а также при других обстоятельствах. Не стоит долго задерживаться на этой полосе, так как ваш автомобиль будет явно мешать машинам более опытных водителей, которые в состоянии двигаться с большими скоростями. Перед началом перестроения обратно на среднюю или правую полосу вам следует включить указатели поворота направо и проконтролировать ситуацию на соседней полосе через зеркала заднего вида или поворотом головы назад направо. Приближаясь к перекрестку, к разделению проезжих частей, к развязке дорог, следует заранее занять полосу, по которой вы сможете продолжить движение в намеченном направлении. Если вы поехали явно не по той полосе и она уводит вас в сторону от желаемой цели поездки, то с этим надо просто смириться. Пешеходы нередко появляются из-за автобуса внезапно, и вы должны быть к этому готовы. При отъезде от остановки автобус пользуется преимуществом, даже если он выезжает сразу на вторую полосу и вы обязаны уступить ему дорогу.